Мы, люди, по-своему дошлые, Советские экс -юнкеры. Да здравствует светлое прошлое, Туманному завтра – ура! Притерпится жизнь и прилюбится, Жаль, юность порвется струной. Прости меня, Спаская улица, Автобус 98 -й. Годовая спасская улица, автобус 98. -й.